Какое термобелье хорошее. Вот. Ни, по названиям ничего не запоминаю. Правда, вот для меня это прям, прям, прям... Беда, не запоминаю название, буду вам писать. Купили Норвег, Германия, мягкая, но танковатая, как будто у меня у, сам, у самой небольшой с начосом внутри, но я, как э, но я все каждый раз вспоминаю про твои слова: что у ребенка теплообмен быстрее и больше. Смотрите, чем тоньше белье, тем качественнее. Э, э, э, германские продукты в, в целом мне нравятся, немецкие, да, начиная от Мерседеса и заканчивая там. Вот все мне нравится, то, что есть в Германии. Когда была сама в Германии, скупила, оттуда притащила прям полные чемоданы, Ой, до, даже до косметики, да. Но, но что, чем тоньше, тем лучше, потому что качественная, более тонкая нитка, но она... Вот нашей маме все-таки нужно, чтобы потолще, значит, теплее. Нет, чем тоньше, тем качественный материал, тем, тем больше идет работа с, на удержание тепла. Надеюсь, что вы пробуете, экспериментируете, если вы считаете, если вы купили уже, и он у вас есть, вы идете, одеваете с термобельем, выходите на улицу, смотрите, замерз не замерз, пальчики замерзли, давайте возьмем термоноски, да, то есть используем термоноски. У меня у самой с начесом, пожалуйста, себе можете хоть трусы с начесом. И, кстати, это не смешно, это действительно так, вы можете на прогулку одеваться так, как удобно именно вам, и чтобы вы были в тепле. Потому что вы на улице все равно меньше двигаетесь, чем ребенок. Вы все равно больше наблюдатели такие. Но я все же акцентирую внимание на то, чтобы вы тоже двигались. да. Но э, вот я, например, люблю двигаться на горках. да. То есть когда мы на горках, то мы на горках вместе с Антоном. Но когда я посмотрю на других мам, мамы стоят, дети играют, мамы замерзли, пошли домой. Дети пищат, верещат, я еще хочу, а мама говорит, я замерзла. И она права, она замерзла. Но если она оденется ну, так, чтобы можно было покататься вместе с ребенком на горке, то, конечно же, кайф будет у всех, и у мамы, и у ребенка. А так только у ребенка.